Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами Заново, я Серый Кролик, ну вот такие у нас перцы подрастают для будущих, грубо покупателей, ну, то есть родителей, соседей, ну, да и себе хватит, все уже показывать не буду, но... Пройдусь. Самый главный вопрос, знаете, о чем и по какой причине снимаю данный ролик? Есть люди, которые говорят, вы же в сельской местности живете, вроде бы и деньги зарабатываете, для чего вы вот здесь все это вот садите, свиней чистите, кормите и все остальное, потом типа за копейки продаете, при этом же сами же и жалуетесь на это же. Продавай, кидай, едь в квартиру, Минск, Трипыры или еще куда-нибудь. А знаете, ради чего это все? А вот ради них, даже в городе Минске, я знаю, что просто работая на какой-нибудь работе, я не смогу ничем обеспечить или же помочь своим детям. А как вы знаете, у меня их три. О, такая серьезная. Вот такая помощница. Выключил честную музыку с тиктока, потому что она уже дуреет совсем. Ну, а сейчас мы пойдем, друзья, посмотрим, как я заложил баттер какими яйцами, и пойдем во двор. Да, Жимка? Серьезная такая. О, стеноплача, как это называю, видите? А почему стеноплача? Потому что это все уже было и назад не вернешь. Смотри, плакай, как было хорошо раньше. Ну вот наш инкубатор. Поставили мы, честно его в кочегарке. Температуру выставили 37,9, но оно почему-то скачет 37,8-37,9. То есть, плюс-минус. От несушка. От несушка 63. Яйца. Сказать хорош-плохой не могу Ничего сейчас сам, потому что Я его только начал пользоваться Как вы можете видеть, вот здесь температура нам показывает 37,8 Здесь у нас 37,9 Показано, но она бывает 37,8 37,9 На том китайском 37,8 Влажность 28% всего лишь Но мы водичку сейчас добрали Яички наши Мы все подписали, пока это были первые сутки так что Можно, грубо говоря, открывать так, здесь мы брали от трех соседей, плюс родители дали от своих курочек. Ну, и мы свои тоже сюда заложили. Подписали, где чьи. мглп, Ну, вроде так. Ну, вроде автоповорот работает. Более-менее все вот подписаны. Потом они переворачиваются и становятся неподписаны. Я только вот смотрю, яичко. Одно какое-то плохо перее... Застрянули что-нибудь. Или не подписано, может, совсем. Нет, подписано тоже. Ну, инкубация началась. Мы заложили ее в воскресенье. Так что на воскресенье будем ожидать наш э, приплод Или как он называется. Ну а сейчас пойдем мы во двор, потому что там можно синок чистить. Кроликов, у кроликов убирать. Ну, одним словом, жить сельской жизнью полноценной, работая, а не спя. И соплю пуская в подушку ну котам жизни жизнь радость. Больше ничего не нужно. Там курки, там были шашлычки, сушится все. Что под люка? Ну вот время настало. Здесь мы, конечно, чистить вот этих маленьких еще не будем. Они совсем еще маленькие, поросяки. Маленькие такие, закопались и не А вот у этих, посмотрите, свинкос уже все под все перебили, грубо говоря. Уже нужно обязательно все здесь убирать. Ой тоже спит. Вот видите, помещение у него маленькое, то есть встал, покушал, лег, дальше балдей. Здесь такая самая ситуация валяется. По диагонали помещения. Ну ничего, мы сейчас выпустим их во двор, ну а сами будем их чистить, потому что нужно побелить все это здесь, как говорят, убраться. Киса пришла, мышей будешь ловить, лови. Посмотрите на этих синтосов. не зря говорят, свинья везде грязь найдет. Жизнь радуется бегать пока юлька там беля, думаю пойду покорю спокойно вот наши дырки мы их держим с 20 с 27 сентября они у нас так что считайте дорогие друзья сколько им сами но пока мы довольны конечно же это копилочка которую легко можно будет клыть. вчера мы если кто не знает были в городе минске ходил специально на рынок на рынок этот как вот там комаровку посмотрел цены на свинину это честно ужас рекс стихни средним сало оказалось 20 белорусских рублей грубо говоря 2000 россии за килограмм сала я считаю что это уже ужас а не цена Поэтому те люди, которые будут говорить и говорят, что это невыгодно, идите купите на Комаровку. Особенно там есть по 24, по 25. Иди, Белбосс, отсюда. Все шмотки вымажешь. А, все. Юлька перестирывай. По 24, по 25, по 27. Пошел сюда. Блин, пошел сюда. Пошел. То есть сало сумасшедшая имеет цену. Если кто из Минска, напишите. Может я вру, но ходила я весь полностью в Комаровский рынок по салу, по крайней мере, сальному отделу. идите Иди сюда, Рейтина. Едем, Так что сала сумасшедшая цена. Поэтому приходится держать самим. Ну что, будем что-то велико сделать. Можно уже спить. Вот. Ну, Свинья везде грозе найдет. Посмотрите. О. О, вот. Юлька так не любит, когда это э -э -э свиней упустит, по но по-другому тут мне никак не сделать Так, а у нас еще воду в доме отключили, блин, ну не только у меня, а тут по деревне, ну вот побелили Что, Свинтусы, вы следуете, сейчас будем вас чистить. Ну, Юлька так, эконом воду Серьезная такая в камазе Мать, вы серьезная? А, свинья всегда грязь найдет Юльке здесь попало в глаза, сейчас будем промывать или уже не надо. А глазика два все да, равно, да, да? Видите, О, гляньте, Балдейте, загрузили полную радует. тачку свою. Наш мотоблок китайский работает как по Карло Так, что по поводу здесь у нас? Здесь покориться пока. облизывали жизнь радовались, а, блин, малыши. Видите, хвостики у них все-таки не завиваются, какие-то блин, они чахленькие. Здесь мы уже постелили, подготовили. Сюда мы их пока временно сейчас будем перегонять. Ну вот, сюда их поставим. Ой, самое сложное сейчас перегнать. Да, Юлька? Вперед. Плотные, грязные, вонючие. Ой, фу, вообще работает. Куда-то провалился. Ой, господи, все, загнали свинтусов своих. Все стали на свои места. Немножко. О, видите как. Жрать хотите, да? Сейчас покормим. Жрать хотите. Сейчас вас. Ну это так ну, Все, друзья, идем в ключате. Ну вот, друзья, это вот все, что вы увидите, это от наших свинок. Соломка подсохла, поэтому мы это все подпалили Будет меньше раскидываться, но внутри еще прогорает. На этом месте все будут расти, арбузы. Там будет бульба, тут грубузы, тут зерновой, который в этом году будет фила. Тут вот не этом, не обылю, видите, знаете, друзья, об этом обычно не показывают какашки, да, но это правда, чтобы получить то поросенка, тоже сальца, надо столько ой, работать. Что честно бывает, вот я свои женки допускаешься, вот стоит сейчас у нас 7 поросят. Там энная сумма денег, допустим, тысяча. Да она говорит, да ну нафиг просто. Ну не из-за того, что это большая сумма денег, да из-за того, что столько работать надо. Все Сейчас это все сбросим угу. и пойдем в Там нужно крольчки вам показать, какие я вам делал. Ну и все остальное по Ну вот, друзья, мы сейчас находимся в крольчатнике. У меня подсветка на телефоне выключена. А, та же освещение в помещении в настоящее время у меня нету. Есть только три импровизированных таких вот окна. То есть это пенопласт, через который поступает нам что? Вот Юлька нам открыла двери. Поступает что это? Свет. Вот так замечательное светло. У нас практически сейчас 4 часа вечера, но может часов до 6, грубо говоря. Тут кто-то у нас, кто-то тут у нас. Включим освещение. А вот там делается домик. Все, она уже будет рожать. Видите? Это замечательное время для любого кроликовода. Ожидание крыльчат. Да, крольчат. Ну и дней так до 30, пока они вот вылезут, вылезут, маленькие еще, вот это интересно. А потом надо заново-заново все случать чтобы были постоянно ролики. Юлька, включи нам, хотя, наверное, все, не, не включай свет на телефон. Я сейчас расскажу, что хочу. Так? Да. Освещения нет, лампочки не А Оно так хорошо. Так, друзья, так все нормальные, адекватные люди, все хотят сэкономить, правильно? Я посмотрел в свое время трафики. стоят 10 белорусских рублей. Сейчас они там 12-13. Я придумал, что придумал, ну это не я придумал, вот. придумал. Использую вот такие трапики. Это э, подсилка или как-то досточка в умывальник, чтобы не забивать раковину. Знаете? Кому раковина? Раз а кому Эффективность замечательная. Также смотрел, так как я стараюсь или пытаюсь сделать более-менее кролиководство полупромышленного типа ну это все ерунда шутки но там защелки для сетки пружинки заново блин 3-4 белорусских рубля а то и 5 придумал его вот так сделал два крючка металлических из толстой проволочки пятерочка наверное может четверочка и резиночку как я показывал камеру взял. это один вариант цепляем подтягиваем не знаю, как надолго хватит. Здесь мороза нету, а резина боится мороза. Второй вариант я сделал немножко попроще. Такие же самые крючки, друзья, угу. но я не отрезал камеру. А вот видите, один на крючке. Пробуем Даже сюда. Вот. Блин, это даже даже жестче, чем здесь. Ну да. Але, оп. Красота. Блин, вот это я денег потратил, ай я старую камеру велосипедии э, порезал, новую туда поставил, ну, а, неудобно, неудобно с ними работать, могут потеряться, логично, могут потеряться, mm. надо что-нибудь продумать так, чтобы, а, я загну, наверное, полностью здесь их, и они будут постоянно находиться на этой сетке, а отсюда я буду просто загибать сюда, я думаю, так будет логично. Вид, они мне не испортят. Опа, еще. Если надо стягнуть. Вот так. Так, пойдемте покажу. Ну, вот у нас тут молодняк. Как вы уже видели, здесь. Так, эм, приезжали к нам хорошие знакомые. Уговорили продать нам рыжика. Ну, нужны мне деньги люди. Ну, ну я в них это все Да, удовольствие. Ну, деньги же это без них никуда. Поэтому продал я рыжика. Все, рыжика нет. У меня осталось три маленькие. Пойдем сюда, Илька. Так, вот этот минский кролик, вы сейчас скажете, да, зачем ты брал, ты же хотел полтавское серебро себе, да, ну, да, я хотел, да, я от этого не отказываюсь, но, один маленький нюанс, у меня кроме полтавского серебра, еще огромное количество поместных крольчек, которых нужно тоже покрывать, если хозяину верить, а я людям верю, э, здесь папа и мама рассказывают, это строкач и белый великан. То есть в два месяца своих, он два двести своих имеется. Весов здесь нету, взвешивали там мясо, сегодня должны к пяти часам продвигаться. Ну вот такой мальчик. Я не говорю, ну, тот, кто любит кроликов, тот меня поймет. Кто начинает кроликов только содержать, ну, значит я плохой. Э, им может не понять. Ну, если хороший вред мальчик, поверьте, тем более я стараюсь работать пока в настоящее время на мясо. Когда я стану хорошим кролиководом по полтавскую сербру, это неизвестно, и стану я ли вообще. Хотя план такой, быть лучшим кролиководом по сербру. Друзья, если кого-то что-то интересует, пишите, задавайте вопросы. На все возможные ваши вопросы по данной тематике видео постараюсь всегда ответить. По поводу округа слышите, пойдем. Она тут буяник и все остальное. О, как будто голодная. Дете и мо А вторая, блин, не вылазит. Сидит спокойно, как. Да. Ну, я ей подложил, она все в пух, просто врк, и все провалилось. Все провалилось, поэтому принес еще. Заметьте, мы работаем сейчас просто с фонариком и без освещения в данном помещении. Наверное, лучше э... даже, чем со светом. Так Экономия хорошо? супер. ее просто. Вообще. Осталось мне сегодня заняться вот этими э, крючками. Думаю, под вечерний кофе я что-нибудь налеплю. А сейчас уже 4 часа, пора собираться друзьям мне на работу, так что всем пока. Можно сказать, до завтра. Подписывайтесь, будьте в курсе нашей жизни, а мы постараемся показать все, как есть. Без всяких приукрас, фантов, просто по-нашему, по-сельски, по, по, по белорусски Будьте здоровы, всем счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Всем пока.